Доброе утро, мои любимые, мои родные! С вами Елена Дегурова и «Магия дня». Когда вы узнаете о том, какая стихия дня, какие практики, ритуалы рекомендуется делать, и что будет являться энергией для вас, что даст вам ресурсное состояние, и еще некоторые рекомендации. Конечно же, данные видео я записывала в первую очередь как некая направляющая, как маячок такой для моих клубничек, для участников клуба яркожителей. Тем не менее, я надеюсь, что это полезно для всех вас, потому что здесь я даю общую информацию, а в клубе вы получаете более детальную информацию, разжеванную, расписанные практики, которые желательно делать со всеми ключами, секретами и так далее, и так далее. Ну что, мои родные, сегодня у нас 12 июня, стихия дня огонь. И сегодня, 12 июня, великолепна будет любая тотемная магия. Что это значит? Мы можем найти свой тотем или призываем для общения или для помощи своих духов животных. То есть тотемное животное. Можно искать ответы. У духов животных можно проводить практики медитации с обращением к животным. Если к вам в этот день явится зверь, то это тоже знак. Обращайтесь, обращайте на это внимание. Также 12 мая я очень рекомендую любые практики, любые медитации, ритуалы на здоровье. То есть, смотрите, это лечение. Можно начать лечение каких-либо заболеваний. Например, если вы давно задумывались над тем, чтобы начать на именно курс лечения на исцеляющих, на нашем сервисе, на моем сервисе исцеляющие вибрации, там великолепный комплекс для женщин и общее здоровье, и для женщин это... И очищение маточки, это мочеполовая сфера, это почки, это нервная система. Очень-очень такой обширный достаточно спектр для здоровья, особенно для женского здоровья. И вот сегодня, 12 июня, очень эффективно будет начать этот курс, который продлится у вас 3-4 месяца. Вы будете слушать исцеляющие вибрации и оздоравливаться. Также на сегодня, 12 июня, полезны любые практики на прибавление сил, энергии, укрепление здоровья в целом, вообще и общего физического и психического состояния. Поэтому, опять-таки, я вас направляю на сервис исцеляющей вибрации», который находится у меня на сайте degurova24.ru. Почитайте, там, опять-таки, написаны не все, мы не успеваем физически описывать все практики, мы их добавляем сам, ну, на сам сервис. Пользуйтесь, пожалуйста, используйте все возможности для того, чтобы стать еще более здоровыми. Великолепны будут практики на прибавку сил на, и внутренней энергии. Опять-таки акцент делаем, на, еще хорошо будет сделать акцент на здоровье кожи. Косметологические процедуры, эти рекомендации вы получите уже в самом клубе, потому что там я даю расшифровку каждого дня, когда, что лучше делать и по красоте в том числе, чтобы вы понимали, когда опасно делать косметологические процедуры или какие-то другие процедуры, то есть ну, чтобы вы были в курсе всего. Также а, будет прекрасна любая магия, а, сейчас секундочку, любая домашняя магия для обретения своего дома или на продажу дома. А, союз с духами места, потому что если вы наметили купить какой-либо дом или квартиру, вам очень-очень нравится, вы можете проводить практики, общение с духом этого места с просьбой подружиться с вами и опустить вас в эту квартиру или в этот дом. Если мы говорим о продаже дома, то, соответственно, мы разговариваем с духом этого дома, с домовым, с хозяином, с хранителем этого дома, на то, чтобы он помог во благо для вас, во благо для тех людей, которым будет э, приносить счастье этот дом, э, продать его, да, чтобы э, дух э, домовой, хозяин этого дома, как хотите, э, привлек именно тех людей, кому будет во благо жить в вашем доме, кого он будет усиливать. Вы же понимаете, да, звезды, феншуй, это все не просто так. Вот чтобы этим э, не заморачиваться, мы просим, дух дома, хозяина дома, понятно, энергетического, да, домового, привлечь в ваш дом новых жильцов, которым будет во благо. И чтобы ваша продажа тоже вам пошла во благо, чтобы деньги, которые вы получите, принесли вам счастье и удовольствие. 12 июня – это самый великолепный день для этого. Опять-таки, более детальные практики, они находятся в клубе яркожителей. Вот, 12 июня также прекрасно проводить любые практики по защите и благословлению дома и его обитателей. Можно, если вы умеете, можно провести чистку дома и потом просить хозяина дома, домового, дух дома на продажу привлечь покупателей. Также 12 июня благополучно магия мудрости и.. Познание, то есть раскрытие ментального потенциала, обучение любого плана, в идеале, если это духовное обучение и развитие интеллекта. Опять-таки, если говорить об исцеляющих вибрациях, то я рекомендую все практики, любые, выбирайте та, которая вам понравится, из общего базового блока. Это в первую очередь любовь к себе. Это вибрационный кокон и остальные, смотрите, которые вам будут, ну вот, откликнуться у вас именно в этот день. Также еще обратите внимание на раздел, на сервисе, исцеляющей вибрации, на раздел «Вектор успеха». Там есть тоже практики, которые как раз-таки помогут вам в этот день активировать ваше интуитивное видение, ваше состояние. Знание чего вы хотите. То есть вот открытие этого потенциала, знать, что вы хотите и как действовать. Это, еще раз напоминаю, находится на сервисе исцеляющей вибрации на моем сайте digurova24.ru. Ссылочки вы можете найти у меня в соцсетях. В инстаграм это ссылка в профиле. Там вы перейдете на, на все ссылочки или а, ВКонтакте, а, в других соцсетях я не помню, честно говоря, я ими мало пользуюсь. Вот, а, так, а, где же мы будем черпать с вами ресурсное состояние? А где находится наша энергия? А вот а, энергию мы будем черпать через, опять-таки, уход за домом, через домашние дела. А, это может быть строительство дома, закладка фундамента, ремонтные работы в доме. Это, может быть, планы какие-то, вы можете мечтать о покупке своего дома и планировать, какой он будет, из какого материала, какой ремонт, то есть вот все, что направлено на собственное жилище. Или, может быть, вы хотите, будете черпать энергию через... Новый дизайн в вашем доме, в вашей квартире. То есть вот все, что связано с улучшением, уходом за домом, или это может быть ландшафтный дизайн, или вы будете думать, как переоборудовать что-то в вашем доме, может быть, это не какой-то глобальный ремонт. То есть все, что связано с улучшением вашего дома или выполнение домашних дел, это все будет вам давать приятное состояние. Также очень важно в этот день планирование. Опять-таки планирование, конечно же, я рекомендую относительно недвижимости, продажи, покупки, улучшения, оснащения чем-то. Вы можете еще не покупать это, но планировать именно сегодня, 12 июня, это очень эффективно. Также энергию на будущее, на развитие вам даст любое обучение. Работа с информацией. Чтение, получение знаний, опять-таки чтение, я напоминаю, не просто художественной литературы, хотя и она тоже помогает получать знания, но обязательно что-то изучите сегодня хотя бы что-то. Что касаемо сновидений, то они осознанные. Также можно просить совет, задавать вопросы, получать ответ во сне либо после сна. Можно использовать а, любые инструменты для получения ответа. А можно а, записывайтесь на консультацию, будет великолепно. Хотя на, у меня на неделе полторы-две у меня расписано все. Тем не менее, а, ну, спрашивайте. Я для любого человека подберу наилучший день в индивидуальном порядке. Либо запишите, когда вам удобнее. Также а, сегодня, 12 июня, можно искать ответы у духов животных или проводить медитации с обращением к животным, это тоже вам даст ответы на ваши вопросы очень-очень эффективно. То есть, в принципе, да, можно проводить любую медитацию в любой день или практику, но вот именно в определенные дни определенные действия дадут очень хорошие результаты. Если вам Показалось полезным это видео, если вы понимаете, что они вам дают какие-то ответы на вопросы, направляют вам, помогают двигаться в ритмах со Вселенной, с собой. Ставьте лайк и максимально делитесь со своими друзьями. Это ваш элементарный энергообмен, чтобы я чувствовала, что вам надо это или не надо. Стоит вам записывать такие видео или не стоит и заняться лучше своими делами для себя любимой, для своей прекрасной большой семьи. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Я всегда с радостью на них отвечаю. И на самые интересные я буду записывать видео. Поэтому давайте активно взаимодействовать через лайки, репосты и комментарии. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы вы в числе первых знали, когда вышло новое видео. А, кстати, чтобы получить оповещение, включите колокольчик, когда будете подписываться. Ну что, мои родные и любимые, с вами была Елена Дегурова до встречи в рубрике магия дня завтра тринадцатого июня пока пока